Смотрите, как у нас в деревне происходит. У меня Фарида тройник сюда перетащила, матрас. Купила <с disparity> Лежит и зажигает. Окно открыли, жарко очень. Жарко, очень. Ну, мне не жарко, мне хорошо. <с killers> ну, рассказывай мне. Как девишки твои? Скучно только здесь. А когда скучаешь, не скучаешь, наверное, да, лежишь? ты Это что? Пацан. Он пошел кататься. Кататься? Он всем купил типа мотоцикла, но не мотоцикл. За 70 тысяч. Да? В этой бросок 73. 38. На мотике гоняются. Да, по моркам гонял. <свеч> ну, на -на. <свеч> а я вижу вот такой браслет. <свеч> браслет. Двойной, разноцветный. Сижу и вижу, когда время есть. Красивый, да? Мне очень нравится. Двойной, чтобы он так вот был. <соцентричный> Пошли телевизор смотреть, пойдем. <соцентричный> а. -а, -а. А так мы домой едем. Полила в огороде. Все пол. Амина-то спит. Конечно, сто тысяч раз. А ты чё где находишься, мадам? А? На виртуальной реальности. Ах, не устала? Устала. Зато она не устала. Витамин Д принимает, видишь? Спину, спину аккуратней. Ляля, да? Ой, она кайфует вообще. Сейчас там дошла? Шею, я его <смех> она взлетит что ли руки то у нее как будто как крылья взлетает одновременно всем пока пока скажи Дарин. пока пока сделай пока пока ведь умеешь пока -пока давай скажи. <смех> Пока, скажи, пока, пока, сделай. Всем пока, скажи. Все, погнали домой. Иди, играй. Я босикун тоже бегаю, поливаю. Мне нравится. Спасибо. Пойдем. Белка поела, да? Все, пошли, все, пошли, встаем, пошли. Всем доброго дня, суток, друзья. А, вчера у нас ближе к вечеру произошел такой, я не знаю, ураган, что ли. Ну, короче, вообще кошмар. Ужас, что творилось. Ну, хороший ливень такой прошелся. Град чуть-чуть был. Мы с Димой на мопеде. Димка приехал. Он домой собрался. Я говорю, заводи, поехали, давай. Кормить поросенка, там маньку подоить. Мы едем, ветер. Люди бегут. Кто куда, кто домой, кто, кто из дома? <соценно> Хозяйство кормить. Короче, ну, ливень-то ну хороший. Вот я с утра пришла в пятом часу. Э, собака вот. И.. Вчера, короче, здесь этот забор свалила на эту сторону. Видимо, хозяин с утра или вчера поставил. Вон, видите, все. Гвозди торчат. Еще там И от них соседей тоже. Но они уже стол поставили сразу. Видимо, вечером делали. Вот, сильно же упало. Начиналось с того места. Его прям так как это листик мотало. Я видела, пока бегала, закрывала теплицу, пока Дима за косткой Манька бегал, заводил. И, короче, мы выходим, а он здесь поваленный вообще был. Короче, вот так вот, такой ураганище был. А где мы живем, в том доме, там вообще шифер полетел, а, прям у входа полисадники колом стал один шифер, острый такой. Фарида даже сфоткала. Мам, смотри, герб я буду, нифига себе. В том году такая же ерунда была. Короче, трава выросла за ночь. Я фигею. Я фигею, друзья. Придется дергать. Смотрите, что. Это куран. Это поросенку. Молоко добавлю. Без молока не ест паразит. Без молока не хочет есть. Такая хитрая. Зато знаете, кому вчера классно было? У нас же там сарайка-то где она стоит. Там же она же это, дыру сделала. И, короче, с улицы там лила вчера. Кошмар! Как это был? Водопад. Ну, радовалась она. Ну, купалась она. Прям вообще не могу. От радости не знала, куда спрыгнуть. Вчера еще Представляете, вроде на улице не хожу, но белье вешал, бегал. У меня вечером кожу так дереть начала на шее. Думаю, что за фигня. Ладно, помыла все. Или от пота, или из-за того, что, как говорится, хренька уже проснулась. Загорело лицо, скорее всего. И вот я сейчас хочу пока не жарко, хочу а, пройтись огучником, потому что забило все до ужаса. Смотрите, еще. теплицу, ладно, закрыли. Сейчас теплицу еще полю. Все летало здесь. Все летало, шумело, свистело. Мы успели закрыть. Дима говорит, у некоторых вообще полетели эти каких. А, капусточка. Ох, травенита. Ну сейчас гусяткам сыру. А, полетели не теплицы, не теплицы полетели, а эти каких там. Голова, не голова, дом советов Вообще ужас Не могу вспомнить Парники, парники Парники полетели вот так с утра открою все Мне укроп надо собирать Смотрите, какая красота Какая красота Ой, проваливается все очень сыро зато для лука хорошо для чеснока лучок желтеет Это откуда прилетел мне ну, так у всех я смотрю у всех лук желтеет укроп надо собрать листочки Сейчас на моркови сделаю тот герань дома не свела здесь вести начала хоть все забито ужас морковка лежит такая. нормально нормально сукуленточки мои как я вас люблю смотри как интересно цветет Вчера Бяшу еще не выпустила, вот он. как будто чуял, чуйка работала. Дима кричит, мам, там Бяша идет, Бяша, говорю, в кревушке, вот не ходил сегодня никуда, ищет, бегает Лешку. Смотрите, че. все забито, сейчас попробую, ну, сейчас полю в теплицу, потом попробую, а потом хозяйство буду кормить. Ладно, друзья, работать надо, работать, работать и работать.